Всем привет, дорогие друзья! Власти нам ворот. Говорят, все хорошо, все будет очень замечательно, но не так все происходит. Давайте мы с вами разберем ужасающие кадры, которые вы, скорее всего, не видели. Что вы видите сейчас? <какль> Подумайте, хорошо. Нет, это не какая-то необычная голограмма. Это очень еще хуже. Я понял самое то, что нашу планету окружает какая-то необычная пленка какие-то сбой матрицы вы, наверное, все, наверное, видели у кого-то дежавю повторяется одно и то же, как будто мы с вами роботы я вам сейчас намекну на кое что -то. эти кадры были сделаны в Китае один необычный самолет, который перелетал с одного участка, можно сказать, на другой резко почему-то завис почему? ну... Но... Вообще, ответ очень странный. Но я честно объяснить не смог. Но потом появился неопознанный летающий объект. Вообще ужасающий момент того, что могло случиться. Посмотрите, что происходит дальше. Необычный корабль инопланетных существ просто-напросто, можно сказать, глотает этот Боинг. Да, этот немаленький самолет, вы представляете. А теперь подумайте, какой огромный этот неопознанный летающий объект. Очень странно то, что все это было заснято на камеру. Как вы представляете, что происходит дальше, теперь вы видите сами. А теперь самое необычное и ужасное. НЛО просто-напросто поглощает людей. Тогда же и Индонезии был... Потеря такой же самолет. Случайность никаких моментов, что он упал, не нашли. Но это еще не все. А теперь посмотрите второй видеосюжет. Как вы думаете, что это такое? Конечно, это очень странно звучит, но это необычный НЛО. Вы еще узнаете кое-что страшно. У этого НЛО есть цифры, и английские, буквы. Вы представляете? Короче, это было заснято в Канаде. И мне так кажется, что вокруг нас происходят какие-то ужасающие моменты людей. Может, вообще не существует НЛО? Может, вообще нас окружают, как вам сказать, люди, которые придумали сами эту сказку? Ну, вы представляете, Баба и КГА. Остальные, там, Каще бессмертные там, Смей, Горыныч, Великаны и другие. А теперь посмотрите на этот кадр. Как вы думаете, что это вообще такое? Что за шар светящим необычным моментом? Кого он зовет? Так еще посмотрите, какой он огромный. Таких необычных моментов вообще было заснято там раз, два, три и отчелся. Но как это объяснить? И посмотрите, цифра 01. Там есть еще и буковки которые. Если вы сейчас, кстати, увидите. Но кто это создал? И почему нас обманывают? Но это не страшно то, что вы видите. Нам часто в уши долбят, нам суют лапшу на уши. Нам говорят, что все хорошо, все так должно быть. А на самом деле мы видим другую картину. Мы просто-напросто выживающий, можно сказать, расовый вид, который скоро-напросто нас не останется. Мы сами губим свое будущее под корень, как раз вот это и происходит неопознанные летающие объекты необычные э -э, голограммы э -э, сбой матрицы и все это, но это не страшно страшное совсем другое посмотрите теперь третий видеосюжет вот это страшно эти кадры были сделаны военным самолетом в 2020 году этот самолет заснял необычную картину. Вы не поверите, на этот самолет 11 тысяч километров на высоте, и эта штука как раз на 11 тысяч. А вы задумывались, почему самолеты дальше не летят? Конечно, они улетят. Куда ж? Правильно, в невесомость. На самом деле этот кадр совсем не такой добрый. Этот ужасающий кадр, вы не поверите. Но летчик заснял, как и НЛО пытается восстановить атмосферу, или, как говорят по-русски, купол. Не так давно в этом месте была сделана огромная тайна и учение. Пробил необычный, можно сказать, ракетный такой сбой был, кстати. И вот эта ракета пробила купол. Сперва ракета сместилась по направ... направленности своей цели и ударила по куполу, через несколько дней появляется вот этот неопознанный летающий объект. И он как раз, можно сказать, латает эту дыру. Конечно, вы не увидите. Летчик закрыл эту э, необходимость для того, чтобы все не думали, что все происходит как и должно. Но эти кадры больше шокируют того, что вы сейчас слышите. Огромная тайна и вот эти необычные моменты нас обманывают постоянно. Мы видим с вами только ту картину, которую вообще они нам дают. Да, нам дают специально фейковые видеосюжеты, чтобы мы думали. Но вот это туманная, которая случилась, как я уже повторял, также НЛО просто-напросто исчезло в этом тумане. В этом тумане происходят самые страшные моменты. Вы не поверите, но люди видели множество существ трех метров, даже четырех метров, находили останки необычных скелетов великанов, которые, скорее всего, миллионы лет назад лежали в этих местах, но это неправда. Им только может тысяч там две-три максимум. Но кто нас тогда создал и почему нас обманывают и до сих пор? Думайте сами. Смотрите, удивляйтесь, никто вам не скажет правду, пока вы сами не докопаетесь. Я понимаю, у вас все строго, но это только начало о том, что нас ждет впереди.